Ну, вы знаете, песни нашего века, это же песни, которые пелись в компаниях, в кругу друзей, и большинство людей, которые их пели, они не знали ни авторов, и не задумывались даже над тем, кто автор какой песни. И идея вообще этого проекта как раз и состояла в том, что вот здесь народные песни, и вроде бы авторы как-то отделены от этого диска. Но сегодня нам все-таки хочется крикнуть в этот зал «Автора!». Тем более, что двоих вы уже видели. В зале присутствуют на наше счастье, я думаю, на ваше тоже, авторы некоторых песен, которые вошли в диск «Песни нашего века». И мы очень просим их подняться на сцену. Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич. Автор песен «Атланты», «Снег». Я называю песни, которые вошли в диск. «Кожаные куртки», «Перекаты». Мы рады приветствовать Дмитрия Антоновича Сухарева, одного из авторов песни Александра, только что прозвучавшей, а также песни, стихам к песне «Пароходик» и многим песням, прозвучавшим в первом отделении нашего концерта. Нам очень приятно пригласить на эту сцену Валерия Камера. Авторы песни, а все кончается. В зале присутствует автор песни «Весенняя танго» Валерий Миляев. Я думаю, что Виктору Берковскому и Сергею Никитину тоже можно подарить по бутылке шампанского. Дорогие друзья, я так, как, так же, видимо, как и вы, потрясен, видя все и слушая все это из зрительного зала. Ведь на самом деле, как правильно сказал Виктор Семенович Берковский, одной из отличительных черт нашего века является появление в России авторской песни. А сегодня мы присутствуем при еще более уникальном событии – хор авторов. Такого не бывало. Вы слышали, какие мастера это были в первом отделении, когда каждый, если я бы кто-то из вас его не знал, показывался виртуозность как автора и как исполнителя. Я совершенно не представляю себе, значит, как бы они могли тут развернуться. Они перехором хором в унисон, как пели бы эти песни в народе. Совершенно фантастическая ситуация. Представляете себе, чтобы какие-то поэты собрались, и не классика ушедшего из жизни, а читали бы стихи своего собрата, и еще получали от этого какой-то кайф. Но совершенно не представляю. Или эстрадные композиторы. Нереальная ситуация. И только великое братство авторской песни когда люди, спаянные общей дружбой, общими успехами, общей любовью, дают возможность всем радоваться успехам своего собрата, петь песни друг друга и не совершенно не отличать, читать все своими песнями. Я считаю за большую честь приличать к этому братству. Вот мы сидим все в зале, смотрим на сцену и видим, какие они все красивые. Я вот думаю, почему... И, наверное, потому что они сегодня делают действительно какое-то очень благородное дело. А благородство, оно делает людей прекрасными. И все авторы, которые здесь в зале, страшно благодарны всем участникам этого проекта. И я знаю, что и те, которые не могли прийти сюда, и, конечно, те, которые с небес сейчас за нами наблюдают. Самые любимые. Спасибо. Вы знаете, что большинство этих песен писались в очень-очень трудные времена. И эти песни нас поддерживали. Сейчас времена тоже очень какие-то трудные, неприятные. Мне кажется, вот этот круг, который здесь, вот, часы, это как спасательный круг, который вот этот вот проект бросает снова нам, чтобы нас как-то поддержать. И, и очень приятно, что мы продолжаем и едем, за туманом. Продолжаем это дело. Хотя рельсы уже пошли немножко в другую сторону. А вот попробуйте, напишите песню, испойте ее, так чтобы люди прослезились о том, как приятно заработать миллион долларов. Как здорово построить особняк или купить замок где-нибудь. Попробуйте. Не об этом звук. Спасибо вам за этот проект, ребят. Я четыре строчки прочту замечательным женским голосам этой бригады. Называется Любви все возраста покор. Я встретил вас, и все былое, и все такое, ожило, жило, а наш пронзило, как иглою, и к вас дедуля развезло.